Как справиться с завистью? Здесь два важных момента. Первое. Во-первых, за теми красивыми фасадами, которые сейчас которыми переполнен интернет, красивые, успешные, там на фоне машин которые часто берут в аренду для съемок даже очень известные блогеры. То есть за этим красивым фасадом кроется зачастую множество проблем, гораздо даже больше, чем у обычного человека. Я знаком со многими именно с этой стороны, то что ко мне приходят с болями, с проблемами, и в том числе много известных блогеров. Поэтому за фас... на фасад не смотрите, за фасадом неизвестно еще что, неизвестная жизнь. Это первое. А второе, вы уникальны. Каждый человек уникален. Уникален в своей скромности, в своей проявленности, в своей яркости. То есть каждый человек несет свою уникальность в жизнь. Так вот, вы свою уникальность и раскрывайте. Идите всегда от души. Что вам хочется, что вы желаете? От души. Не ум говорит, не вот эта зависть толкает вас на поиск того чего-то, а именно от души. Наладьте контакт с душой и поверьте, и зависть у вас уйдет.